perajaran нас тоже очередная распаковка опять связана с компанией o green а в данном случае были у меня микрофоны которые подключаются 4 пиновым штекером три с половиной миллиметра мини джек а именно trs к смартфону. ну вот появился смартфон asus Zenfone 8 slip у которого разъема три с половиной миллиметра мини джек не существует а есть только USB-C, к которым и необходимо подключить. Включать. Что делать в этом случае? Давайте проверим варианты. А именно, есть соответствующие переходники, которые идут с чипом. Для того чтобы подключить наушники обычные а именно с разъемом три с половиной миллиметра мини-джек TRRS то есть 4-х пиновый все это пришло достаточно долго около месяца Почта Россия в этот раз с упаковкой не смогла ничего сделать потому что это мягкая упаковка и сам переходник достаточно этому сопротивлялся но не произошло и без переключений а именно Почта Россия как-то странно доставляет и отслеживает посылки ну да ладно. Итак, все это пришло из Китая, с Алиэкспресс. Здесь вот представлены справа-слева микрофоны, которые были, и мы сейчас их попробуем протестировать. И также есть наушники и еще один переходник. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Так, что из себя представляет переходник? Давайте посмотрим, рассмотрим внимательно. Поставляется он в такой упаковке, как видим, такого плана. Ну, а стандартная упаковка, бело-зеленая, с черными обозначениями. Внутри находится сам переходник. И еще находится, скорее всего, вот там написано, инструкция по эксплуатации какого-то ламинированного типа. Но здесь основные характеристики не продемонстрированы, кстати. Но в качестве указан, как пользоваться девайсом. Причем странно, на двух языках, английский и французский, но других языков у нас нету. Вот такая вот небольшая инструкция, она же и инструкция, о, скорее всего, о гарантиях. Да. Так, вот такой вот переходник. Он идет л-образный есть разные переходники. Сразу же хочу сказать, что внутри находится чип, и он поддерживает Hi-Res. Такого плотного типа. Есть вот другие переходники. Вот здесь я продемонстрирую. Вот такого плана есть тоже с чипами, но вот этот переходник без чипа. И он к смартфонам. С USB-C не ко всем подходит, от а определенным моделям. Но я этот использую в другом месте. Но я вот продемонстрирую, что при подключении вот этого переходника у вас произойдет, например, вот в моем смартфоне написано, что вы подключаете не тот переходник какого-то аналогового типа, а нужно аналогово цифровой. Поэтому был взят вот такой переходничок. Элеобразный, как я уже говорил, компанию UBRIM. Здесь у нас USB-C находится. Ну а здесь у нас три с половиной миллиметра мини джек с разъемом trrs причем характеристика которые вы сейчас наверное, видите у своих экранах здесь написано о том что нельзя подключать микрофоны можно подключать наушники такого плана который мы чуть позже рассмотрим и можно подключать ну то есть гарнитуры с 3,5 мм мини-джеком с 4-хпиновой ТРРС. И давайте сейчас мы рассмотрим, как будут работать микрофоны, которые имеют такой же разъем. Тоже был у меня на моем канале. Микрофон боя. Совсем недавно. Вот такой с тоже 4-хпиновым подключением. Давайте рассмотрим, как это все будет работать. И также рассмотрим подключение. Bluetooth с проводного микрофона у Green, который тоже был на моем канале. Это у нас передатчик, вернее, приемник, а вот передатчик с клипсой. Давайте посмотрим, как они функционируют при помощи данного переходника. Итак, приступаем к тестированию. Первое, тестируем микрофон боя для того, чтобы проверить функционирование программного обеспечения. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона боя на L-образном переходнике у Green. Во внутреннем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении. монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона боя на L-образном переходнике у Green. Во внутреннем программном обеспечении камера с применением фильтров программного обеспечения монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона боя на L-образном переходнике Угрин на внешнем приложении камера без применения фильтров программ обеспечения монтажка 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 проверка микрофона боя на переходнике L-образном Угрин на внешнем приложении камера с применением фильтров программ обеспечения монтажка раз два три 4, 5 Вторым испытуем будет у нас беспроводной петличный микрофон o Green с Bluetooth-соединением. Давайте приступать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 Программа обеспечения монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, 4 5 Проверка беспроводного микрофона Огрен на l-образном переходнике Огрен во внешнем программном обеспечении камеры без применения фильтров в программном обеспечении монтажка. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4 5 Проверка беспроводного микрофона у грен на L-образном переходнике Огрен. Во внешнем программном обеспечении камеры с применением фильтров в программном обеспечении монтажка 1 2 3 4 5 третий вариант давайте посмотрим как работают проводные наушники при подключении непосредственно к этому переходнику Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона на наушниках УГРИН. На внутреннем программном обеспечении камера без применения фильтров в программном обеспечении монтажка. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона УГРИН на наушниках УГРИН. На внутреннем программном обеспечении камера с применением фильтров в программном обеспечении монтажка. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Проверка микрофона УГРИН. На наушниках Огрин во внешнем программном обеспечении камера без применения фильтров программном обеспечении монтажка. 1, 2, 3, 4, 5... раз два три 4, 5... Проверка микрофона Угрин на наушниках Огрин во внешнем программном обеспечении камера с применением фильтров программном обеспечения монтажка. раз два три 4, 5... Так я вам продемонстрировал чипированный переходник УГрин с HRS свойствами для того, чтобы подключать к USB Type-C штекеры 3,5 мм мини джек с 4 пиновыми разъемами TRRS. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор, как всегда, только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно?